утро доброе утро всем кто подключился к моему эфиру вот последнее приготовление скажите пожалуйста как меня видно как слышно ну, точнее как меня слышно это будет правильно потому что у меня тут сейчас будет приготовление еще для привет для того чтобы запустить трансляцию на инстаграме сегодня делаю трансляцию и там и там так, буквально несколько мгновений. Вот, секундочку. У нас несколько ветрено, но очень приятно. Вот. Сейчас. Так, так, так. Так, друзья. Сейчас мы настроим настроим эфир, что-то пока у меня не настраивается эфир. Так. Угу. Сейчас, секунду. А, друзья, у нас много технического такого момента. Сейчас я настрою еще Инстаграм, потому что сегодня я пообещал своим зрителям и на инстаграме, что ведут трансляцию. У нас важная тема, которая даст нам возможность понять, как будет проходить отдых в Турции, потому что 28 числа Эрдоган выступил с заявлениями, которых сообщил о том, как же ж будет проходить многие моменты. В связи с тем, что мы возвращаемся в нормальную жизнь. Так, сейчас, так. эфир, настрой, здесь не сложно. Так, сейчас, друзья, пока у нас все собираются, и я тоже настроюсь. Вроде бы меня видно, слышно так и телефон еще один ага спасибо. и телефон я в прямом эфире всем привет кто смотрит меня и на инстаграме сейчас мы о привет так и э, сегодня я буду обращать внимание на ваши сообщение и в телеграм-канале. Кто не вступил в мою группу, пожалуйста, вступайте. Итак, друзья, приветствую, приветствую всех тех, кто подключился, проснулся, хорошего всем настроения. Вижу, у нас уже активно здесь. Привет Инстаграм, привет Ютуб. И с помощью прямых трансляций сейчас мы с вами виртуально, но пообщаемся. Нет, так как-то. Вот так вот. Короче, как мог. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Так, вот, привет, Назар. Принцесс джемиля Здравствуйте, всем привет. Инстаграм, Ютуб. Друзья, я нахожусь сейчас неподалеку от Анталии. Вчера из Алании выехал в Анталию. Абсолютно без проблем доехал. Дороги хорошие. Постов раз два общелся, то есть все действительно на дорогах уже нормализовывается. Приехал в Анталию для того, чтобы посмотреть несколько интересных объектов и нахожусь совсем недалеко от Бердичка. Хотел из этого небольшого поселочка сделать трансляцию. Он в горах, очень красивый, много зелени, все цветет и пахнет курочки, птички. И столкнулся с проблемой, что, как часто бывает, в горах не очень хороший интернет, к сожалению. Но я вышла из ситуации, проехав совсем немного на, на машине, увидел красивое место вот с таким вот замечательным деревом. И думаю, что мы сможем именно здесь пообщаться. Так, я хотел сказать, что у меня есть группа в Telegram, и мы там постоянно переписываемся, делимся информацией. И э, очень оперативно реагируем на те или иные события, которые происходят в жизни Турции. И уверен, что таким образом помогаем друг другу. Большой привет Дмитрию Долгову, который занимается э, тем, что отыскивает очень интересную информацию. Вот, и доносит до наших участников группы, а те в ответ делятся своей информацией. Большое спасибо. И хотел бы поговорить Галину, Лену лично. Елена написала очень интересный пост после того, как вышло несколько дней назад видео на тему 31 факт, которых вы не знали в Турции. Если не посмотрели это видео, еще посмотрите. Уверен, что что-нибудь интересное заметите из жизни Турции, то чего раньше не знали. И в начале недели вышло видео где я с другой еленой э, брал, э, разговаривал на тему жизни в германии была у меня поездка в феврале в германию и вот во время самоизоляции наконец-то руки дошли демонтировал и выложил э, так что тоже рекомендую посмотреть ты год вот, большое спасибо елене которая написала еще несколько интересных фактов которых мы возможно не все знали о турции и я с благодарностью хочу выслать ей и вышлю сувенир прямо в ее страну, в Россию. Сувенир турецкий. Так, по поводу новостей. Сейчас, я думаю, мы с вами обсудим. Сейчас вот найду, как меня тут видно и слышно. Я потому что еще пока не видел в отличности. Да? Вот, вопросы какие-нибудь есть уже? Или я сейчас 5-5 секунд настрою? вот а -а -а -а. так так так сейчас смотрим да, эфир идет и м -м я сейчас посмотрю кто ко мне подключился чтобы всех нас поприветствовать вот так спасибо большое анюта э -э дмитрий суров пока нас заливает дождь вы э с -э -э какой страны напишите ирина доброе утро всем дмитрий крот доброе утро назар доброе. елена Хорошо видно и слышно, отлично Доброе утро, Светлана. Доброе утро, Людмила Карпова. Назар, привет. Спасибо за видео-класс. Спасибо вам, Анна. Всем привет. То есть мы уже со всеми поздоровались и можем считать, что трансляция у нас начинается. Есть э, тема для обсуждения. Друзья, теперь все по порядку. приходим к полезной информации и в конце видео я скажу о том, что же у нас будет завтра. Завтра будет очень интересная и полезная прямая трансляция, так что дождите завершения эфира, и вы узнаете все первыми. Кстати, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать подобные трансляции и мои новые видосики. Так, по поводу происходящего. 28 числа Эрдоган после заседания своего правительства выступил перед турецким народом с заявлением о том, как же будет Турция возвращаться к нормальной жизни, и не сразу. Долго витивато говорил на разные темы, но все-таки сообщил конкретные цифры, даты, явки, пароли ну и все, что с этим связано. С 4 числа начнутся авиаперелеты. Это едва ли не самая ожидаемая была новость, и начнутся внутренние авиаперелеты. Затем будут перелеты из, налажены со странами Азии после чего Европа, потом Беларусь, Украина, Россия, скорее всего к 15 числу э июня/июля будут э будет возможность к нам прилетать, но с оговоркой э Турция так ожидает, но как поведут правительства тех стран, про которые я назвал, это еще вопрос, поэтому э не осталось все раскрыто, все темы, будем ждать по поводу Пляжи, купания, загорания и все, что с этим связано. Конечно, очень важная новость, потому что многие уже, даже те, кто находится в Турции, заждались, когда же можно будет покупаться. И ответ был дан, что 1 июня можно будет купаться. Ура, товарищи! Наконец-то можно будет искупнуться в море. И погода будет к этому благоприятна. Сейчас у нас такое легкое Похолодание не характерное для этого времени года. Неделю назад, к слову, была аномальная жара. Даже предупреждали, что по возможности не выходить из дома. вот И сейчас ну так относительно прохладно, плюс 22 градуса. Начало дня, дальше будет, конечно, теплее, но тем не менее. И вода тепленькая ожидает нас с первой июня и вот мы в нашей группе переписывались на эту тему спасибо дмитрию долгову который нашел очень интересную информацию вот, а, потому что в заявлении эрдогана было несколько казалось бы противоречивых вещей например снизили возраст детей а это имеется в виду тот возрастной ценз по которому нельзя детям гулять на улице раньше напомню было ограничение лицам не достигших 20-летнего возраста нельзя было выходить на улицу потом ввели небольшую легкую амнистию что можно один раз в неделю выходить в определенное время сейчас произошло две вещи в этой связи во-первых эрдоган снизил понятие самого детей в данной ситуации с 20 до 18 лет поэтому теперь дети считаются лица достигшим не достигши 18-летнего возраста и вот они то не имеют права выходить на улицу но теперь не один раз в неделю им можно выходить а два то есть детям до 18 лет можно два раза выходить на улицу и гулять это очень даже хорошо вместе с этим было сказано что целый ряд культурно-массовых заведений открываются, такие как там кафе, бары, рестораны, но кальянные остаются закрытыми и большие увеселительные мероприятия типа дискотек тоже. Будем держать вас в курсе событий, тем более если вы находитесь в группе в Телеграм, вы узнаете об этом первым, так что вступайте. Есть у меня ссылка в описании к этому видео, которое сохранится, и вы сможете вступить в группу и получать информацию о том, что же у нас здесь происходит. Что касается детей, прошу прощения, что касается детей, вот эти сами дети э, могут гулять два раза в неделю, но остается еще вопрос. Как же могут дети ходить в детские сады в детские сады теперь открыты и вот теперь есть разъяснение все в той же группе выскали информацию и дима раскрыл эту тему что можно будет детей вводить в детские сады и это не возбраняется ну опять-таки если у кого-то будет уточнение потому что много информации приходится проверять пожалуйста пишите свою информацию в описании к этому видео будем все очень благодарны давайте обмениваться по поводу купания очень интересный тоже момент друзья купаться детям нельзя потому что им нельзя выходить на улицу но дима высмотрел такой лайфхак что можно выходить и купаться на пляжах которые прилегают к отелям это не возбраняется соответственно люди с детьми которые приезжают отдыхать могут там купаться вместе с детьми соответственно есть такая глазеечка вот что и граждане проживающие в турции тоже могут под видом отдыхающих ну это так по секрету между нами туда проходить и там купаться я думаю полезная информация кто так попробует с завтрашнего дня Поделитесь, пожалуйста, в комментариях к этому видео, чтобы мы тоже знали, как это работает или нет. Дима это вычитал на одном из турецких сайтов, где одно достаточно известное издание поделилось таким наблюдением. Так что имейте в виду и думаю, что кому-то это пригодится, кто истосковался по купанию, вот как взрослые, так и дети. буду сейчас обращаю внимание на ваши вопросы и с удовольствием на них отвечу да, еще сказано что министерство здравоохранения Турции турция новое э, распоряжение касающееся э, работы автобусных перевозок персонала сервисов указание действует для всех типов перевозок Итак, внимание при входе в салон автобуса необходимо будет э, э, продезинфицировать руки содержание спирта в растворе не менее 70 процентов у каждого пассажира сервиса будет свое личное место. Каждый день пассажиры будут занимать закрепленное за ним место в салоне. Рассадка по местам в салоне будет зависеть от этапов заполнения. Первые пассажиры занимают дальние ряды, последние пассажиры будут занимать места ближе к водителю. Пассажиры с признаками болезни, кашель, насморк покрасневшие глаза и так и тому подобное в салон допускаться не будет так что высыпайтесь как следует чтобы у вас были нормальные глаза и вас пустили и не кашляете потому что кашляете все пропустили весь снимать защитную маску во время поездки запрещено для уменьшения распространения инфекции в салоне запрещается говорить вот этот вот очень интересно вот те кто любили поболтать во время движения знаете, что теперь ваш лучший союзник – это хороший скачанный фильм на телефон и наушники, вот. или же, ну не знаю, разговаривать нельзя даже по телефону. Есть и пить в салоне тоже запрещено, так что пока стерты не будут разносить еду. Как мы видим, требования довольно серьезные. Делаем вывод: и я думаю, что это пережить можно, вот зато выйдите из автобуса и вдоволь наговоритесь. Ну что, по поводу статистики, ну, она несколько округленная будет. Жители из каких стран в 2019 году больше всего посещали Турцию, чтобы вы просто понимали, в каком соотношении к нам сейчас поедут граждане, что я думаю, из этих стран в такой уже пропорции только гораздо меньше будет ехать. То есть из России 7 миллионов в прошлом году, из Германии 5 миллионов человек приезжали, Болгария, Великобритания, Иран по 2 миллиона туристов из каждой страны. И из Украины чуть-чуть меньше. Спасибо большое еще раз Дмитрию Долгову и всем, кто участвует в нашей группе. Большой привет и Вики, и большой привет нашим постоянным участникам Ирине, Якову, Галине, Ирине, мистеру Дад. Ну и всем тем, кто будет тоже дальше писать нам в комментариях. Окей. Друзья, перехожу к вашим сообщениям в Ютубе. Итак, что мы видим? У нас уже написала Аня о списках на 15 июля. Месяц перепутала. Уже у нас идет, идет дискуссия. Так, немножечко выше. О, сколько вы написали? Спасибо большое за активность. Сразу хочу поблагодарить. Действительно, у нас сегодня активно все просыпались. и Гюнайден пишет Алия и Елен, добрый день. Так, всем доброго дня кто еще не проснулся назар разбудит и придаст этому дню положительный приятный настрой смотрим стрим спасибо дима ольга с ура трансляция на природе да наконец то на природе можно это все делать. это а помните я проводил трансляцию и рисовал на кусках холста как буратино в золотом ключике только не как костер и котел на котором там что-то готовится а писал горы море и солнца сейчас вот это все есть на самом деле вот прямо здесь, здесь сейчас вот у меня тут и цветочки и дерево я хотел показать вам горы и море но думаю не все сразу а тут а там, мимо такого шикарного дерева не мог пройти ура трансляция на природе доброе утро Дмитрий всем доброго утра пока она заливает дождь пишет Суров держитесь друзья напишите от какого города доброе утро доброе утро доброе утро все пишет видео класс Людмила спасибо Привет из Беларуси, у нас холод и дождь. Ну, циклон видать везде какой-то. Я с своим другом из Черногории разговаривал, там тоже у них дождит И в Киви, кстати, дождит и прохладно. Ирен пишет, привет из Екатеринбурга. Какая у вас погода в Екатеринбурге, напишите. Светославие Назарчик, доброе утро, спасибо. Где-то ты под деревом на природе медитируешь. Я на природе медитирую неподалеку от поселка Белджик. Это место называется... Где, где я сейчас нахожусь, Токирова, э, недалеко от Анталии. Прям всю вам локацию рассказал, чтобы вы поняли, где я нахожусь. А, так, друзья, не трудно ставим лайки, благодарим именно Зара за старание Спасибо, Дима, спасибо всем тем, кто поставит лайки, потому что действительно это будет знак того, что вам полезна эта трансляция. И, пожалуйста, поделитесь этим видео, тоже буду очень благодарен. Коль уже зашла такая пьянка, режь последний огурец, напомню, что у меня еще есть каталог недвижимости, где выкладываю актуальную информацию про недвижимость. И подписывайтесь в Инстаграм и ВКонтакте и Одноклассники вместе с Фейсбуком. Поставили, спасибо ирина тогда как можно понять детям нельзя выходить на улицу, а садики открыли вот я только что об этом говорил посмотреть чуть чуть раньше трансляцию может вы позже к нам присоединились Эта трансляция сохранится в моих видео и вы сможете все еще раз посмотреть напомню что детям можно будет посещать садики, и это не будет возбраняться анюта пишет что в turkish eras продаются билеты уже начиная с 11 июня и они сказали что рейсы состоятся на 99 процентов интересно где же правда если россия не пускает в списках открытия турции стоит только с 15 июня друзья очень интересный момент я с Аней постоянно на связи потому что она в первых рядах хочет приехать сюда к нам в турцию по ряду причин не буду забегать вперед когда уже приобретет квартиру ну короче, вы поняли, ждем, когда откроется а, а, авиасообщение. Ты, вот, а, Аня а, думала приобретать на один 1... билеты, но заметила, что те билеты, которые были в продаже с 10 числа закрылись продажи соответственно перенесли и рейсы на 11 и вот ждем хотим посмотреть как будут дальше вести себя авиаперевозчики turkish Airlines, в частности будут ли 11 числа полеты или нет потому что ну уж очень хочется многим на 99 процентов они говорят что да будет перелеты, но посмотрим так ссылка на группу в telegram вступайте у нас очень интересно да подписываюсь под каждым словом димином так и есть иногда веселье так бьет ключом ой списках на 15 июля месяц перепутала ну да мы поняли анюта это гигантская ошибка еле терпим и скучаем по турции я не совсем понял про какую ошибку вы говорите надеюсь что все получится у они официальные списки на середину июля но турки заявили, завели что вылеты будут с 11 июля я завтра покупаю билет вот и проверим проверим джек привет привет что ж, один ответ нужно перетерпеть, если уж такая ситуация, что жаловаться не всегда праздник. Люди должны учиться дисциплине. Ну и да, и нет, дисциплина, конечно, нужна, но если очень хочется, что закусил губу, молчать, вот мне очень хочется приехать людям в курсу. Вот они обмениваются информацией о том, как что делятся переживаниями. А у меня в группе в Телеграме как раз очень много таких вот настроений то что вот скорее бы открылись границы но все на позитиве так что милости просим посмотрите как у нас там все это проходит завтра уже лето да друзья света спасибо большое что наполнили напомнили действительно завтра уже лето сегодня последний день осени и вот такая вот ой, весны вот весны и вот теперь у нас накануне будет лето вот так хорошо Салават, хорош меня смешите. Салават. Назар, скажи, пожалуйста, можно ли в Турции гнать самогон для себя? Интересный вопрос. По-моему, по-моему, можно. Вот, так что вот но продавать нельзя. Вот для себя в личных целях можно продавать нельзя. И у меня товарищ именно таким вопросом озадачился хотел э, приобрести самогонный аппарат здесь, но э, нержавейка здесь дорогая, змеевик и все агрегаты дорогие, получается, озвучу цифры, но вот, э, самогонный аппарат, э, если покупать, то обходится где-то около четырех лир. Ну переведите в, в вашу валюту и вы поймете сколько это у вас на родине будет привести из россии и украине будет дешевле но тут может быть проблема когда вы будете переводить э, перевозить чтобы вас не скрутили на границе за то что вы перевозите какой-то непонятный агрегат поэтому есть лайфхак как в свое время мои друзья перевозили дрон они разобрали камеру дрона разобрали отдельно везли дрон и таким образом на границе у них не возникло проблем, а у других возникали проблемы при везении вот этого съемочного средства инновационного дрона, знаете, такой жужжит и снимает. Так вот, они по частям его возили. Понимаете, куда я клоню? Да, возите самогон рад по частям, если уже вам так нужно для собственных целей. А Гурген Разумеянов, всем доброго дня, Нижний Новгород тоже дожди и похолодало а должны были греться в турции с 27 мая и сыну сегодня должны были день рождения там отмечать на море но ковид все испортил Ну, во-первых гурген поздравляю с днем рождения сына вас вашу супругу ну естественно сынишку желаю здоровья чтобы все у него было хорошо и чтобы следующий день рождения обязательно отметили здесь с днем рождения надеюсь еще одна надежда что побыстрее все это закончится у нас Жанна Ефименко пишет, что вот мне про самогон и вино интересно. Про <с> самогон рассказал, про вино другая ситуация. Вы можете купить много винограда, сделать много сока, много вина и радоваться круглый год этому замечательному напитку из натурпродукта. Вино здесь делают местные умельцы, хорошее, вкусное, в продаже. Не все вино хорошее и вкусное, но есть отдельные торговые марки, которые продают, ну, очень вкусное вино. И вот я ездил в Каппадокию, там у них прямо винный край. Не знал об этом, но теперь вот узнал и с вами об этом делюсь. Так что те, кто не видели воздушные шары, не видели фантасмагрическую красивую картину Каппадокии, знайте, что там есть еще и вкусное вино. Привет, Назар, привет, Хоп 1 СК. У вас замудренный ник. Привет. Света, кто последний в очереди потрогать волшебную бороду назар Ух ты. Что-то новенькое. Друзья, не надо. Она волшебная, но трогать-то надо. Я лучше так вам. По отошлю часть бороды, чтобы вы загадали желание. А остальное все правда, да? Я не то чтобы не волшебник, а только учусь. Я уже волшебник, я уже все умею. Все сделаем. Приезжаем к... Трогаем, а Дима, <смех> я тут про одно, Дима про другой Друг называется. Приезжаем, трогаем назад за бороду и загадываем желание у кого какое. Вот сейчас вот начнет там. Не толпитесь, не толпитесь, разойдитесь. Друзья, огромное спасибо за ваше чувство юмора. Это очень важно в наше время. Так, смотрю, что мне написали в инстаграме. К сожалению, не все увидел сообщения, которые так: по России уже летают самолеты. Да, хорошо что у нас тут еще полезно просто некоторые даже не заметят что переболели а некоторым не так весело так как говорят это правда всем на огородные участки рекомендует нам жанна спасибо за ваше сообщение так на природе не заболеешь дома больше шанса сто процентов кстати в этой связи хочу сказать друзья что сейчас появился такой международный тренд сейчас очень много стало запросов в плане недвижимости на дома с отдельными участками земли пускай даже небольшими 1 2 3 сотки и это не только в турции это везде и в болгарии и в черногории и в украине и в россии я связывался с коллегами и говорят что да, значительно выросли запросы на недвижимость за городом с своим участком земли ну, видите, к вид несчастный вносит свои коррективы в эту отрасль, которая близок к мониторию. И хочу сказать, что здесь в Турции тоже есть такое. Сейчас гораздо больше стало запросов на аренду недвижимости за городом со своим отдельным участком. И вот скажу по секрету именно для этого я сюда и приехал в бейджик чтобы посмотреть интересные объекты на аренду и на продажу ну вот, буду вас информировать мне интересно вот самому что тут интересные проекты для постройки я занимался с недвижимостью и в россии и в украине и мне очень интересно как здесь вот с таким ландшафтом с такой красивой природой новомодные технологии, вот, которые используются в строительстве, применяются. И хочу сказать, что очень успешно. Да, есть проекты, которые делаются вот, бюджетно вот, с материалами, скажем так, себе, но есть очень интересные. Я вот совсем недавно в Ване видел проекты где дождевая вода собирается, ею орошают зелень, используются специальные панели которые отапливают воду это ему уже никого не удивишь но есть и электропанели которые вырабатывают электричество и потом вся прилегающая территория этого комплекса освещается за счет бесплатной солнечной энергии вот что очень приятно ну и там еще ряд инновационных всяких моментов и пруды с экосистемой которые не хлорируются очищаются специальными рыбками и очень много интересных растений короче говоря таких проектов достаточно много и вот они мне интересны. вот здесь бейджики вот такой как дачный поселок скажем так чтобы на нашем привычном языке и здесь люди со всех регионов курсы летом в большом количестве отдыхают оздоравливаются есть, кстати, и семьи, которые кругоядично живут на пенсии вообще шикарно. Поэтому всячески рекомендую, у кого будут вопросы, пишите в личку, с радостью отвечу. Окей, по поводу дальнейшего... О, уже вы написали. Назар, у вас прохладно? И да, и нет. Прохладно по турецким меркам, тепло по меркам скажем так украины и россии ну вот для данного периода 22 градуса думаю нормально в питере так вообще у нас так лето проходило и мы были счастливы когда была такая температура но это просто что все подается познается в сравнении анюта назар без бороды останешься это может быть травматично вот спасибо Аня. хоть кто-то за меня заступился а то дима приезжайте трогайте знаем это потом это и бороды не останется чем я буду дальше колдовать хорошую погоду и снятие скорейшего карантина во всех странах так я напишу сколько стоит аренда в квартире в Алании хороший вопрос сейчас аренда квартиры в Валании где-то от 30 до 70 евро плюс-минус большой разбег согласен но это зависит от локации от самой квартиры будут у вас более детальные вопросы опять-таки пишите в личку у меня есть в описании к этому видео ссылка как можно в один клик со мной связаться по васапу очень удобная связь поэтому проходите спрашивайте отвечу каждому на ваши вопросы по поводу недвижимости потому что я в материале и к слову о аренде Та да да да внимание друзья хочу сказать что завтра в 15 00 я пообщаюсь в прямой трансляции с э, человеком который компетентно нам скажет какие нововведения в отелях причем не в простых там пятизвездочных отелях сказал простые пятизвездочные отели ну просто они нам наиболее понятны а в отелях в которых сдают квартиры в аренду и в этих отелях все включено в плане интернета электричества, там можно готовить там, ну то есть полноценная квартира но со своим ресепшеном и рядом дополнительных услуг которые вам понравятся данный отель будет, о котором я буду говорить находится в кони Алты, точнее если в хурме красивое место возле гор не совсем близко возле моря но там будет ходить трансфер и это один из первых отелей который распахивает свои двери и у меня там друзья и я договорился о том, что они любезно расскажут о том, что же будет, какие будут нововведения при заселении в отелях. Думаю, полезная информация для всех, потому что это будет, я думаю, как лакмусовая бумажка, как шаблон того, что будет происходить в подобных отелях и в других городах, и в других регионах и так далее. Поэтому обязательно посмотрите, напомню, в 15.00 прямая трансляция из отеля в Хурме, что в Анталии. Кстати, отель открывается впервые, абсолютно новенький, все абсолютно новое. И, как вы сами знаете, что всегда, когда что-то открывается или какой-то бренд заходит на рынок, то они делают все возможное, чтобы привлечь новых клиентов. Ну, не новая мысль, да? Это к тому, что, думаю, будут очень хорошие цены и хороший сервис. Цены мне заявляли, что от 30 евро в эквиваленте в сутки, там несколько спальных мест, в основном там один плюс один квартиры сдаются в аренду, но остальное вы все узнаете завтра, не буду спойлерить, но считаю своим долгом сказать, что будет интересная информация и по секрету еще скажу, будет разыгрываться приз с проживанием бесплатным. Так, окей. Это что касается аренды и что касается отелей. Думаю, с вами завтра это обсудим. Мы ищем квартиру в Анталии в районе Кызл. Ой, перепрыгнула. Кызларык. Вот, вернулся. Яна, напишите мне, пожалуйста, в личку. Я вам порекомендую, с кем можно пообщаться на эту тему, чтобы вы не переплачивали. И согласно вашему запросу получили наиболее оптимальные варианты федор федоров добрый день назар наш термометр в сохранности что-то давно не видели был совершенно недавно в эфире но он честно говоря уже подстаскался а я все никак много не куплю так что скоро буду покупать новый спасибо федор жанна ефименко простите а в россию то когда можно улететь очень домой хочется следите за сообщениями в интернете в группе которая освещает жизнь русскоязычных граждан и от посольства вот можете такую информацию найти посольство многие сейчас начинают работать вот зная что сначала июля начинает работать уже посольство украины посольство россии тоже начинает работать ну, вот в разных городах по-разному к примеру в анталии в одно время в стамбуле и в анкаре в другое время поэтому э, в открытых источников вам рекомендую искать информацию именно о том Посольстве, которое наиболее близко к вам находится связываться с ними они оперативно достаточно отвечает но вот, ты бронировать себе э, аудиенцию э, уже сталкиваться с подобным э, вопросом Друзья обратились с помощью, и мы нашли правду, договорились о аудиенции. Вот что в этой связи хочу сказать. Сейчас очень многие посольства пишут в переписке, что для того, чтобы вас приняли, вы должны иметь при себе маску, вы должны подготовить такой-то, такой-то, такой-то, такой-то пакет документации. В случае, если что-то будет отсутствовать, лучше, мол, типа не приходите, в двух словах, скажем так меры понятны теперь об этом знаете вы так дальше по поводу новости хорошие нельзя курить на пляже Да, штраф от 400 лир и до 5000 лир вот здорово. Да, друзья, вся эта информация у нас тоже проходила в моей группе в Телеграме, поэтому проходите. Вы еще узнаете много всего полезного. Просто всего сейчас я охватить не могу, потому что время достаточно ограничено. И хотелось бы, чтобы вы тоже писали в комментариях ту информацию, как написал Федор Федоров, которую вы узнали, и она для вас была новой. Соответственно, можно предположить, что и для нас она будет нова Пишите, пожалуйста, обменивайтесь информацией. Синергия. Вот вместе мы достигнем больше чем каждый по отдельности Сбор информации кстати тоже у нас в краснодаре солнце тепло плюс 23-25 спасибо надежда джек Билл, в августе россия да вполне возможно Яна, окей, спасибо большое оксана камина привет привет оксана она а мне пишет привет дружище привет оксаночка спасибо большое за замечательного сына который так мне здорово помогает в монтаже последних видео кстати последнее видео 31 факт о турции которого не знали мне исправно помогал делать макар за что нижайший поклон спасибо и вот пример того что вместе мы достигнем большего синергии. большой привет оксана спасибо за коммент. алия посольство украины уже работает в киеве ну посольство украины уже работает в киеве да но в турции еще не все посольства работают вылезли на меньше а нам в турцию хочется когда же когда скоро алия пишет назар хотел узнать украина пишет что можно лететь с 15 июня а турция что ждет с 1 июля но билеты есть уже но боюсь брать вдруг отложат рейс что скажете по этому поводу не буду вас в заблуждение. огромное количество информации перелопачиваю сам смотрю турецкие сайты турецкие новости общаюсь с турками общаюсь с нашими русскоязычными согражданами и вот что вам скажу новости очень противоречивы зачастую одна новость противоречит другой один пример министр говорит сначала одно потом выступает президент и говорит несколько другое. в виде на всех уровнях на всех грубо говоря в моментах есть разные разные информация, поэтому. Сто процентов вам не скажу на очень многие вопросы ответов, потому что просто боюсь ошибиться, не хотелось бы вас вводить в заблуждение, потому что люди на основании моих советов покупают билеты, потом расстраиваются или еще что-то. Не хочу, не хочу вводить в заблуждение. Единственно хочу сказать и настоятельно порекомендовать вступить к нам в группу, потому что мы делимся разной информацией с разных сторон, и потом можно с большей уверенностью делать свои собственные выводы то же самое касается переписки под видео в, в моих трансляциях переписываемся оставляем комментарии и э, можно будет делать э, какие-то выводы по поводу приездов смотрите можно купить билеты э, как правило э, перевозчики тем более именитые таких Turkish airlines не на правах реклама просто люблю эту э, турецкую авиакомпанию веду их добропорядочности и четкости э, ты вот они если продают билеты и переносятся рейсы не по их вине, они для своих покупателей, которые купили на предыдущие рейсы, дают выбор, и причем в первых рядах. Таким образом, купив один раз билеты у добропорядочных перевозчиков, вы можете гарантированно себе забронировать место на те рейсы, которые будут открыты в те страны, в которые вы хотите полететь. Потому что сейчас действительно вопрос актуальный. А Турция открывает границы, Россия говорит, нет, мы еще не открыли границы. Или э, Украина нет, мы еще своим гражданам не разрешаем ехать. Вот, э, поэтому уточняйте и вступайте в группу. Спасибо, Дмитрий, за информацию. Жаль, что Назар не заметил мое сообщение, пишет э, Нагина друзья всего действительно не могу заметить потому что например вчера целый день был в дороге вот но ну, спасибо что есть такие как дима они кстати не они а он является администратором в группе поэтому все под контролем и дима очень интересную информацию выкладывает проходите в группу в телеграме нас уже 75 человек спасибо это я говорю о тех кто сейчас находится в прямой трансляции на ю тубе из чего вывод, что сегодняшняя информация вам интересна. джек бил 15 полетят самолеты точно хорошо дай бог олег я уже в группе не узнали значит буду богатый <с> будете богаты как и все тем кто э -э ценят и отдых и умеет значит и работать а раз вы, если вы умеете трудиться то значит не неминуем тот факт что вы будете богаты так что богатство вам здоровья и хорошего отдыха переключусь немного на инстаграм да зачем ты преувеличиваешь мы вот ходим едем едем везде не а, заразились новые правила придумывают а я пропустил тут идет переписка им хочется купаться в море а, и исцисковались все уже друзья по поводу фрагмента переписки с инстаграма хочу сказать что действительно все истосковались есть много всяких теорий о том что вирус придуман билл гейтсом возом Всемирной организация здравоохранения что воюют две очень серьезные мировые управляющие группировки вот Не буду говорить и вдаваться по подробности, кто это, но за одними стоит чуть ли не Трамп. И вот в этой связи мы получаем то, что получаем в виде каких-то сценарных отработок того, что же будет дальше, будут ли нас вакцинировать, чипировать и так далее. Да, есть много подобной информации, и вы знаете, это не хуже меня, потому что меня смотрят думающие люди, да? Спасибо. Но вместе с этим... Факт остается и фактом то, что люди заражаются, люди умирают. Не буду долго об этом говорить. Просто будьте, пожалуйста, благоразумны и будьте внимательны и, по крайней мере, знайте о том, что есть люди, которые реально заражаются. И я вот делал прямой эфир не на своем канале, поэтому у меня не сохранился в Инстаграме. Вот. Но на этой трансляции мы приглашали девушку из турции которая переболела успешно выздоровела ну вот и рассказывала как это все происходило симптомы как ее приняли сколько денег у нее за это взяли и я собственно лично знаком с человеком который пережила вот этот самый коронавирус поэтому он есть к сожалению и это факт поэтому будьте просто благоразумны и он скоро закончится это тоже факт так, дальше, Федор, Федоров, а почему не создадите группу в Facebook? Она у меня есть, просто не так активно там все получается общаться э, ввиду того, что Facebook иногда лагает и так далее, и тому подобное. Да и потом есть много э, групп, э, в которых уже очень много людей и у них уже свои интересы. Правда, они там очень много ругаются, ссорятся и пишут всякие гадости. Мне этого не нравится, поэтому у меня в группе подобного нет. У нас все позитивно, и те, кто вносит там всевозможные там распри просто удаляем и все что хочу то и выращу вот хочу чтобы интересные люди обменивались информацией и были полезны друг другу и дарили друг другу позитив вот главные условия моей группы поэтому следим за этим так окей инстаграм ссылку дима скинул в инстаграм кто еще не подписался рекомендую спасибо большое дима спасибо всем тем кто подпишется в мой инстаграм алексей алексей в россии всех своих знакомых знакомых спрашиваю ли зараженный ответ никого алексей только что я говорил на эту тему вот знаю к сожалению у меня далеко ходить не буду родственники мой родной дядя отмечал 80-летие и тоже был с такой же позиции как у вас но отметил отмечил свой юбилей у нас на даче вот, где я часто отдыхал по два очень красивые места и, к сожалению, четыре человека заразились. Делайте выводы сами. Буду, не буду, больше не буду ничего комментировать и кого-то там уговаривать. Просто делюсь информацией не от кого-то, а вот от себя лично. Спасибо большое, Назар, за ответ. Федор Федоров, на здоровье. У нас уже пролетело практически 50 минут. Друзья, если есть интересные вопросы, с удовольствием озвучу их. Если нет, то буду заканчивать эфир. А пока вы собираетесь с мыслями, напомню еще раз, что за YouTube и в Инстаграме надеюсь тоже будет прямая трансляция. Мы пообщаемся с человеком, который расскажет нам о том, какие правила сейчас будут в отелях. Отель открывается на въехенький. Мы узнаем и цены и условия и разыграем приз проживания в этом самом отеле. Хозяева отеля знаю их тоже лично. пообещали мне, что сделает сюрприз для моих зрителей вот так что друзья большое спасибо всем за участие да зачем так преувеличивать мы вот хотим я ирина большой привет здравствуйте привет большой и буду заканчивать свои трансляции и на instagram и в youtube большое спасибо всем за участие вступайте в группу ставьте лайки или дизлайк, если не понравилось, но пожалуйста, тогда напишите почему. Потому что мне ваше мнение важно, но не просто огульное, там хаять э, мои эфиры, фи а конкретно скажите тогда, что вам не понравилось, я это учту. И посмотрите э, видео о одном факте э, Турции, которых вы не знали раньше. Хорошее видео получилось, мне самому очень понравилось. Всем спасибо за участие, спасибо Анжеле, Макару, Елене, Дмитрию, Илье. Огромное спасибо, если кого-то вдруг забыл, нижайше прошу прощения, но огромное спасибо и вам. Все, на сим все, спасибо Назар, до встречи, до встречи Елена. дин Дунде, дэй ну и наконец просто чао, хороших вам выходных, пока.